Типа пустыня Мохаве, где она, Невада, я не знаю, ну, да, где, вроде америке. бы там, ну Америка, вот, ну занесло, ж, как всегда, вот это, же просто природными этими ветрами, бурями, вот занесло этот самый дом, по крышу по самому, и вот на него смотрю, видите антенны вот эти вот спутниковые, какие они новенькие, четкие, не сдертая не краска и даже не покрашенная вот этим черным, вот этот логотип этой самой херни. Ну, то есть это никакой не бурей, которая дует, да, песок летит, стирает это все со временем, там, неделя, там вторая, да, и тогда надувает по самую крышу. Нет, это взяли э, зевсом, вот этим вот небесным самосвалом, взяли, хуйнули песка до хера сразу и засыпали к херам вот этот дом, блин. Чтобы доказать, что там пески, мигрируют, там. Опасность какая-то ну, есть, да. Вот, блин, а опасность от генеративного управления нашим планом бытия Щерепица, даже вот эта американская пресловутая никуда, блин, не, не делась. Вот, это ж, опять же, голода им белуга была, сетрина, только прицоре батюшки огромные, блин. Кабаны там несколько тон, то фотки помните, показывают. Весь это они, блин, знаете, тому... какой кабан, блин. Фотки давничные ну, не было. Никуда там. не съели их, не, не, не поуничтожали, не, по, не повыловали. Я сначала подумал, блин, анаконда, что ли, какая-то. А потом, смотрю, плавник в конце. О, думаю, вот это анаконда. Размером, блин, чуть ли не с кита. Ну, уж точно захавает, блин, эту самую, да, этого китовую акулу или даже эту касатку. Ну, вот, вот это вот. И осетр или как они там еще называются, эти, да, красная это вроде рыба, или даже белая рыба. Вот. Ну а тут прямым ну, текстом, смотрите, видите, демонстрируется вот. Ну там на йогурте на каком-то я прочитал Этот самый знак биологической опасности Это вот все так. знают, что вот это знак именно этот ну, самый Ну он да. стандартизированный. даже не скрывают, понимаете Вот поэтому опять <связь> же ну... <связь> Как там, жрите это самое, да Не обляпайтесь Бачили очень, что покупали, да ешь ты, хочешь повелать-то это на Малороссийском. Вот, оказывается, эти какая-то горская автономная СССР была, кроме Грузии. Видите, как вот постепенно, постепенно вот так вот обувают, обувают, обувают в лапки, да, и кусочек от Руси оторвали, Северная, потом еще южная. кусочек, потом эти кусочки еще делят, да. Вот. И там... только мы попытались назвать, что это Донецкая Русь, возродить. Вот, там может быть будет фотка или нет. Оказывается, у Северной и Южной Сети флаги разные. То нам отличается, там, полутоном нижний желтый этот самый, ну, тут нету. Полутоном отличается. Хихоньки-ханьки кажется. Ой, это та что там это самое? Ну так с этого начинается разделение. С этого вот. Искажение Украина вот это с появляется. Да? Сначала хихихаха, это вот начинает это таможня, это хихихаха да. сначала появляется. Даже не таможня, сначала поставили знак. Стоял вот в советское время, стояло, что вот здесь вот РСФСР, здесь У СССР вот просто дорожный указатель стоял. Потом поставили какой-то большой такой указатель. А потом поставили маленький этот самый, ну, как эти. Часовые вот стоят, будка такая высокая, да. Ну, вот это времянка, типа этой самой. Как они вот. Даже вагончик строительный. Маленький такой. хихихаха все смеялись, дули крутили, показывали. А сейчас вот таможня какая. Вот такие хлебальники, это самые. Они со мной не пошли на фронт воевать, это самое, они пошли на таможню, вот такие вот эти э, э, ряхи отъели себе. Так, это я вот коммент, э, вот, благодарю этот самый Владимир Анатольевич, да, он же Владимир Свет, да, тоже хорошо этот самый, тоже распознает с кем мы общаемся, да, благодарю за это понимание, но все-таки замечание Владимиру, все-таки надо тебе как-то этот самый, Володь, надо все-таки тебе вот это хихиха, это забрасывать вот, потом для того, чтобы осмелеть, надо прекращать вот это употреблять вообще вот, и все-таки поработать над словесной формой чтобы ты более-менее внятно все-таки все нам доносил очень трудно тебя воспринимать, да? Вот то, что ты транслируешь, очень тяжело. Поэтому просьба все-таки прислушаться к моим вот этим вот замечаниям. А так, конечно, я очень рад за то, что ты э, хорошо понимаешь мир. Мы сами за юмор, мы сами веселимся. Но ну, когда его... Чрезмерно, когда он просто постоянен, это... Это похоже на клоунство просто становится. Вот, вот прекрасно, это Тотумент самое. Благодарим нашего Михаила Михайловича, на, у Ведославы на ресурсе. И очень рады, да, вот, что нашего супер продвинутого соратника, вот, уважаемый Ведослава, понимают. Отвечаю. Вот, это более... просто здорово, это просто здорово. И отвечает, и понимает, это вообще неописуемо. Вот, видите, вот реально вот есть прогресс, да. Вот, ну, Ведославу можно назвать, ну, сейчас, пожалуй, единственной э в благосфере, да, вот, которая, ну, почти, почти без этих самых, да, без искажений. Очень уважаем, очень уважаем, благодарим. С корнем, сука, вырули из календаря, в жопу эту зиму, честно говоря, в жопу этот ход. мать его идти, травка пробивайся, ласточка летит. Видите, кот вот такой офигевший. Да, По-моему, Серёга Суворов прислал. <смех> я огонь, ну, это вообще глаза по 6 копеек. Mm -hmm. Это пипец, за да, что делать, куда прятаться? Ну а это вот как раз э, было у нас тепло. Очень минус. Ну <смех> тепло, видите, какие же жить. Минус 3, минус 2 днем. Вообще, это самое плюсы. Замечательно было. Очень долго Вот, А потом херак и, что там, десяточка, ну, да, или двенадцать, холодно. А потом доходит информация, как да, это похолодало. потом, только потом, понимаете. В Я Индонезии проснулся, блядь, опять вулкан какой-то. Ну вот потом, потом, вот, не перед, а потом. У нас холодно, там блядский вулкан пукает. Не, эта информация зашла, что потом. А на самом деле это причина и следствие, вот эти все дела. Как вот ты тогда и говорил, еще год назад, или когда-то эту идею выдвинул. Откуда, куда перекачивается эта энергия? Если есть Верхоянские и прочие амеконы, то где-то вот получается вот это Тихоокеанское огненное кольцо. Там включают морозилку, здесь выпирают вулканы. Вот такие вот пироги. Так что... Хотите возразить, доказательства приводите. Да? Вот мы доказали стопудово. Читаю, значит, статью. Есть такой медведь, сирийский, но он там не живет. Выглядит он вот так вот. Вот, То есть, вот такой вот какой-то бура белый медведь. Читает уже статью дальше. Но вот на самом деле есть еще гибриды белого медведя и бура. Он там как-то называется по-смешному. Вот. И вот он тоже вот так вот выглядит. И вот понимаете, две... Херни попытались это самое воткнуть в одну статью. Вот. Но оно что все равно, о чем говорит. А как соприкасаются... ну Можно сказать, что в зоопарках, в целенаправленно скрещи, Ну, в дикой вроде как соприкасаются. Если есть сирийский медведь, называется, он так вот выглядит, как белый бурый. Как соприкасаются белый медведь и бурый? Значит, говорит о том, что проходы есть этой самой, по земле для белых медведей. Вот. И что они... Уходят от того, что где холодно, и пытаются жить среди братьев, так сказать, ну и скрещиваются, естественно, потому что там есть самки, самцы и все такое прочее. Да, или мутирует просто этот самый. Белая краска, она, ну, в принципе, нахрен не нужна, это самое, постепенно темнеет, выгорает это самое, окрашивается, в связи с новой пищей. Да, быть. Вот, Почему-то да. жрут уже не какие-то там эту клюкву, да, в а этот на крайнем севере, а уже здесь конкретно ну, арбузы, и поэтому темнеет. Вот, это к вопросу очень классная гифка, очень для понимания. Ну, какая-то херня, да, там, конкурс, хуё-моё. Вот, видите, в прямом эфире вот этого хера э, глючит... Э, э, ну, как, как оно, вот этот, хромакей этот называется, да, они там что-то перепутали, цветовые эти самые, и на него налаживается вот этот. Хотя у него обыкновенный костюм, он не одет там в что-то это самое, у него черного, черного цвета просто костюм. Но эта гифка говорит о том, что никакого, я оговорился, прямого эфира нет. Все переходит не от камеры э, на, на пульт режиссера, ретранслятор и в ваш телевизор, нет. Оно переходит и обрабатывается еще. Специальными программами, которые делают вот эту херню, даже без хромакея, пытаясь нарисовать ему, в принципе, любой костюм. Но у него просто вот, я так полагаю, вот это вот черная у него это самое. Ну, гимнастерка или там какая-то. прикол еще, походу, дела, они еще винду десятую используют. Ну, это да сверхпродвинутое это... Я оно просто... еще видишь, тупит и глючит. Это ж синий экран, вот этот смерти называется, оно глючит. То есть все контролируется определенными программами, нарисуется, и потом уже только в телевизор, ну, в телевизор вам попадает. Да, и кроме искусственного интеллекта сидит еще какой-нибудь тупой, как ну обычно, да, потому такой самый, такой вот дядя Федор, какой-то этот самый Каптен Пронин, или там какой-нибудь Джон, вот, и за все это дело, ну, опять же, ковыряясь в носу или в заднице, это хрен его знает, да, поэтому такое вот, как обычно, безобразие, ну, им же абсолютно похеру, да, это ж не людь конченая, как и все, собственно говоря, спецслужбы. Ну, вот. ну опять же, можно ж, получается, значит, дальше его сделать, нарисовать не только одежду, но, наверное, и вообще дипфейки да, вот эти опять пошли, же, всю то еще было -то. в этом Пепси, бездну времени назад, вот, поэтому не удивляйтесь. И не надо никуда прятаться. Ой, я боюсь прийти там, пообщаться, вдруг меня кто-то распознает. Ёлы-палы, вы родились в этот мир, об вас все знают. И даже больше, чем вы сами о себе. Так, далее. Иж лидер в 80-х годах. Вот такой концепт. Один, естественно, как всегда сделали. Я на него смотрю. Это, это, это футуризм. Это... Робокоп, это, блин, э, Судья Дред, что-то такое, вот это они, Судья Дредд вообще 90 е кстати, был Робокоп, ну да, 80 там, какой-то, 4-й или какой-то, это супер просто, какая красота, какие изгибы, и, ну, естественно, закрыли, ну, потому что, ну, потому что пидоры, вот, что, просто вот такой вот ответ не дали, не пустили это в серию продали там в Америку, в Германию в Жапанию или еще куда-то этот концепт они его там изуродовали немножко чтобы он не был так стопроцентно похож да и опа, и выдали за свое и потом, бля, ничего в России не могут сделать, в Союзе тоже ни хера не делали да все, абсолютно все создано, придумано в России и продолжает все это здесь у нас сотворяться серьезный сам терминатор мне нужен твой ИШ-планета классно. О, а это вот этот самый, да? Ну, можешь свои что-то сказать, да? А... да ну, вот это что-то Миша об этом говорил, что волосы должны переходить, ну, и, наверное, все-таки переходят дальше в более тонкий план, в энергетические такие какие-то линии эти, ну, как их назвать, тонкие тоже волосинки, ну, вот тут это некая, она, вероятно, тут представлена в виде типа, какой-то птицы-женщины, да, или что-то это типа как перья, ну, а больше похоже на вот эти вот Истончающиеся тонкие энергопотоки. Хорошо это еще продемонстрировали в этом, в аквамене. Ну, там они якобы под водой, и в них так волосы красиво избивались. Вот. Но опять же, там вода такая представлена, как вроде это... Ну, эфир эфир, вот эфир этот, или да. газ, или какой-то, ни какая-то не вода, ни какая-то не... Это вот опять же, что видите, по видению этого художника, он понимает это все это дело, открыто видение вот этих так называемых тонких планов, эта терминология мне не нравится, но тем не менее, это значит вот у человека продолжение его энергоструктуры, э э многомерных этих, да э продолжается в пространство. И продолжается непосредственно, чтобы вы понимали. Да, кроме вот этого физического тела, есть еще определенные оболочки, которые рядом находятся. Есть тела и оболочки, которые уже даже не человекоподобны, они немножко другие, другие размеры имеют. И чтобы это все дело соединялось, понимаете, как у вас вот, ну вот, э, ну вот, кожа, да, многослойная, и между кожей, и внутренними органами есть определенные такие, ну как бы нити они. Ну, соедините названия ткань, там какие-то есть эти самые. Вот примерно так. Вот это те энергетические такие нити, потоки, которые идут непосредственно к структуре ваших более тонкоматериальных тел. Вот примерно вот так, чтобы вы понимали, шу, когда шу. я говорю, что человек это сгусток энергии. Вот, который еще эм, соединяется с другими э, более продвинутыми структурами. Это вот эта матрешка. Ну, чтобы наследственность да, да. была определенная. И, и как передаточная звенья. О, да, звенья, вот так вот О, Ваня, присоединился к нам. Здравствуйте, поздно Это, знаю. Нет, нет, нет. Получается, как эти порты, для наушников вот это вот, подключаются провода, вот это, каждая волосинка, это вот такой вот провод, от более тонкой вот этой вот оболочки. Да, тоже классный. получается вот так вот, чик чик, -чик слоями. Это ж как подобию. этот показывают, С -с серебряная нить вот эта, когда ты выходишь из тела, летишь, это что вот тоже как бы контакт для того, чтобы это самое, соединяться... Вот это ж почему Дивы должны в косу И коса по позвоночнику Это ж усиляет будет охаратный стол Потому что там энергия, тут ходит И оно вот так вот все Ну в общем, чтоб супер было все как же все-таки не просто англоязычным живется. Это у нас Facebook не, стал, не работает из-за багов в фаерволе роутера. А у них книга лиц недоступна из-за жуков в огненной стене проводника. И сразу такой библейский апокалиптический пипец вырисовывается, что аж по коже. А вот видите, как это действительно страшно. Какая бедность языка-то получается. Как они описывают. Они так говорят, действительно. Жуки... Из-за жуков не работает книга лиц, ну вот этот фейсбук, который это самый, социальная сеть, мы там можем, да, фейсбук, социальная сеть, какую-то это самое, что-то там как-то это все объяснить. Ну, сленг, да, хотя бы есть. Опять же, мы это апроприруем, как говорится, да, вот эти вот слова. Сделаем из, их, из них сленг. если сленг в американском секторе, так, ну, или в английском этом самом какой -то? Ну, да, безусловно, есть, но там в основном это типа матерная, типа примитивизация чего-то для, именно, для определенной там социальной прослойки. Ну, типа там бомжи немножко по-своему изъясняются. Но они же, опять же, термины употребляют те же самые ну вот ну вот как это да вот пример я то не знаю этого английского этого наречия но тем не менее вот там кул cool, вот холодный а они там вот крутой cool там трали да. если девушка да обязательно значит ход вот и горячая и и, и булка это самое горячая и девушка, девушка горячая. горячая и э, горячая собака это это самое понимаете Ну это убого все равно как бы там ни трендели все остальные наречия Включая вот этот новояз, этот, который сейчас клепают, хохлопетечный, mm -hmm. вот, и этот английский, и немецкий. Все эти. представляете, что тогда как образность проседает, и как это тогда можно что сделать с вот этим слоем народонаселения, которое на вот этом инглише, или на любом языке, который вот такой примитивный оказывается, жуки, блин, пролезли в этот сам, как, как что с ними, оказывается, можно сделать, как это... С ну, ними потом можно делать все, все потому они, да. что они кастрированы. Вот полностью кастрированы. Это уже не мужчины, это уже не человеки, это просто э, в общем биомусор.